Всем привет! Давайте обсудим загадку трех семерок. Числа Нового Завета в основном все или все в принципе не расшифрованы. До скольки раз прощать? До семи, до семидесяти семи. Я обнаружила эти числа в четвертой главе. Сперва хочу обсудить тут некоторые комментарии. Голос. Два крайних ваших видео привели меня в ступор. Вода в Азовском и Черном морях не может быть на разных уровнях. Это один комментарий. Теперь слушаем второй комментарий. Десять с лишним лет назад комик Жириновский в интервью к Бушу-младшему. Джордж, наши ученые, но... Ночью изменят гравитационное поле Земли, и твоя Америка окажется под водой. Вывод этого персонажа посвящали в закулюсную кухню. Конечно, хороша только та теория, которая предугадывает. Мы, мы, мы можем лишь наблюдать, будут ли совпадать климатические события с остальными событиями. Итак, 7 до семи раз прощать до 77. Хочу напомнить, по версии по, у меня возникла идея, что может могут означать три семерки. Известно, что седьмая звезда по дальности это Сириус, и что она тройная. И я, конечно, ассоциирую три семерки по этой причине именно с Сириусом, но обнаружен еще источник четвертая глава «Бытия» после убийства Авеля, и сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду сгнанником и скитальцем на земле, с лица земли, но и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Сказал ему Господь, за то всякому, кто убьет Каина, отомстится в семеро и сделал Господь Каину знамение, что, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Интересно, что это за знамение? И пошел Каин от лица Господней и поселился в земле нот. Нот 32. Антивирусная программа есть, а в обратную сторону Дон читается. На восток от Эдема. Далее его потомки. У Иноха родился Ират. Ират родил Махиаэля. Махиаэль родил Мафусаила. Мафусаил родил Ламеха. И вот Ламех говорит следующие слова. У него две жены. Сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, отрока в рану мне. Если закаянно отомстится всемера, то за Ламеха в семьдесят раз всемера. Вот мы видим эти числа в семеро и в 70 раз в семеро. Вот они тут есть. Причем это не подряд три семерки счастливые, которые можно видеть иногда в рекламах. А у этих семерок есть определенные шифр. Сперва произносятся в семеро, а потом 77. Мы видим этот шифр. Это связано с Ветхим Заветом. И интересный момент. По умолчанию считается, что после потопа выжили только потомки Ноя. Но этот, этот числовой код дает намек на то, что дети Каина, потомки Каина, тоже, получается, выжили. Кстати, тот потоп, который в Черном море не подтверждает, ученые не подтверждают, что это тот самый. Потому что разница в сроках в 2000 лет, по их мнению. Поэтому это не тот самый библейский потоп. Но еще интересный момент. Дети Евы. Адам познал Еву, жену свою. И она зачала и родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Такая пометка «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь Ревецко, а Каин был земледелец». Про Авеля такой пометки нету. Дальше. 25-я строчка этой же главы. «И познала дам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Сиф. Двое детей напротив Авеля нету, нету такой пометки, как в первой строчке приобрела я человека от Господа. Напротив Авеля нету такой, такой информации. В отношении же Каин, э, Сифа и Каина Адам познал Еву, жену свою. Вот первая строка. 25. -е. Познал Адам еще жену свою, она родила сына. То есть, обязательно указывается, что между ними была связь. А чем это может быть важно? Из апокрифов можно подчерпнуть такую информацию, что... Я переведу так, как я понимаю, что есть некоторые развитые расы, технологически развитые, и у них есть такая возможность, что что-то происходит именно с мужчиной, и после этого он вступает в контакт с женой, и у нее рождается особенный ребенок. Может быть, поэтому это указание, упоминание. Важно. Четвертая глава. Вот этими моментами очень интересно. Во-первых, 7 и 77 упоминается. Во-вторых, трое детей Евы, из которых в отношении двух написаны такие дополнительные детали их, их происхождения. В отношении же 7 77 мы видим четкую связь с Каином, личные с родословной Каина, а также это связано с убийством. Еще раз повторю, 23-я строчка. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жена Ламеховой, внимайте словам моим, я убил мужа, в язву мне и утра коврану мне. Здесь мы не видим, кто именно кто именно назначает такое правило. Но эти числа вот здесь связаны именно с родословной Каиной, именно с убийством. И еще одна интересная деталь. В двадцать шестой строчке у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос или Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Тогда начали призывать имя Господа. Также глава интересна тем, что она фактически перечисляет разные профессии. Девятая строчка. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: Не знаю, разве я сторож брату моему? Сторож. Дальше, двадцатая. Ада родила. И Авала, он был отец живущих в шатрах со стадами, вот, со стадами, э, вот, скотоводства. Дальше, 21. -е. имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на, гусль, на гуслях и свирели. 22. вторая, Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Обработка металла. Простор же не обратила бы внимания, если бы не остальные профессии. Таковы были интересные находки. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч на канале.